Привет, ребята! Добро пожаловать на канал. Это уже 45 день эксперимента, где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту ровно по 25 долларов. Сегодня в видео я вам покажу все свои сделки за вчерашний день, максимально подробно разберем каждую из них. Покажу, сколько удалось заработать, а также разберем новую монету, в которую я сегодня буду инвестировать. Поэтому смотрите видео внимательно, будет много полезной информации. Вчера мы с вами закончили торговать на 116 долларах, я продолжил свою торговлю, продолжил разгон на этого депозита, возможно будем идти до 1000 долларов, а возможно там... И намного дальше. В общем, первая сделка была открыта по монете целой. Я вижу хорошую нисходящую динамику. Максимумы у нас постепенно понижаются. Я ожидал пробоя уровня поддержки. Цели, по которым я бы хотел фиксироваться, я уже раскинул. Но закрывал бы позицию уже примерно вот до этого вот места. Смотрите, первый максимум у нас здесь. Второй максимум здесь. Третий здесь. То есть, видно нисходящая динамика. Но в целом у нас до этого было хорошее восходящее движение. Я понимаю, то, что у нас здесь формируется вот такой вот своеобразный треугольник. Я заходил в пробой уровня поддержки. Стоп-лосс выбросил сразу вот за этот небольшой максимум, потому что, понятно, если бы его пробило, вероятнее всего движение вот к уровню сопротивления уже бы продолжилось. По этой ситуации цена сразу после входа вроде как старалась пойти на понижение. Начались вот такие вот запилы, и меня здесь забирает по стопу в минус 15 долларов. Я, кстати, ребят, видел еще многие в комментариях, писали... Потому что там я могу как-то подкручивать сделки или что. Ребят, вы в своем уме, вы просто посмотрите. Я веду лично для себя статистику. Каждый день вот снимаю, да, вот когда записываю видеоролики. Мне даже ради самого себя интересно, смогу ли я в долгосроке там зарабатывать. А то я вот смотрю уже, вот последний месяц у нас идет постоянно плюс. Я видел в комментариях таких вот прикольных ребят, которые пишут, вот он подрисовывает результаты. Если бы я вел какие-то обучения, если бы я, не знаю, там давал какие-то сигналы, да, тогда мне нужно было показать, какое крутое это что вот смотрите пожалуйста меня и типа будем вместе зарабатывать но мне это даже не интересно поэтому о таких вещах вы даже можете не думать следующая ситуация у нас была открыта по монете Dogecoin. я вижу крупную заявку в стакане спота вы сами видите на 2,8 и миллиона монеты по сравнению с этими объемами этот объем у нас крупноватый в общем здесь я захожу уже в шорт сразу выбрасываю стоп лосс вот за эту заявку потому что понятно если заявку начнут разбирать вероятнее всего движение вверх у нас продолжится если мы посмотрим с вами в вот уже на более приближенной такой ситуации мы с вами видим небольшой такой уровень сопротивления. И как раз таки за этим уровнем сопротивления у нас находится эта заявка. И как раз таки за этой заявкой мы закинули стоп-лосс. Все выглядит довольно таки логично. Можно было словить примерно вот такую коррекцию. Если мы находим вот такую вот заявку, как вообще торговать. Вот нашли эту заявку, да, она крупная. Здесь мы заходим, забрасываем стоп-лосс за этой заявкой. Все довольно-таки логично. Вот у нас первый уровень, на котором можно словить какую-то, я не знаю, коррекцию. Потому что тут у нас цена как-то корректировалась. Вот следующий уровень. Вот у нас опять же уровень вот по этим вот точкам формируется. И поэтому тут надо смотреть по ситуации. Если у нас идет хороший пробой этого уровня, да, небольшого Ждем с вами дальнейшего движения, уже этого. И вот так вот, пока цена копает, я лично взял для себя хорошую точку фиксации. Это примерно в этом месте, но ну, потому что тут как-то больше всего у нас было вот этих вот самых касаний. И тут цена у нас как-то больше всего задерживалась. В общем, что у нас по этой ситуации, я уже сам, если честно, не помню. Цена у нас копает, да, намного ниже. После я переношу стоп-лосс. Уже в безубыток, потому что цена вот 50 на 50, грубо говоря. Дальше я уже по этой ситуации просто убрал тейк профит и хотел получить максимально возможную прибыль. Ну, как вам сказать, ты просто каждый раз перетаскиваешь за пятиминутную свечку. Тут я, короче, немного затупил в том плане то, что перенес, вот, видите, здесь я довольно-таки низко перенес стоп-лосс. Мне нужно было закинуть хотя бы вот примерно вот в этом месте, там, 19-850, но я очень низко перенес стоп-лосс. Итого меня вот как-то просто выбила, выбило. того плюс 22 доллара в этой, ребята, ситуации было заработано. Можно было вытянуть намного больше движения. Примерно вот до 19,750. Но я как бы немного затупился стоп-лоссом. Следующая ситуация была открыта по монете Луна. Я вижу в стакане фьючерсов крупную заявку. Вот если вы посмотрите, тут вот 14, 5, 6, 5, опять же 4. Тут 22 тысячи объем. То есть стоит крупная плотность. Я захожу от этой плотности в шорт, выставляю сразу стоп за этой же плотностью в этой сделке я был буквально одну минуту одну минуту я был тут в минусе и короче буквально за одну минуту потерял 15 баксов и если бы у нас хотя бы вот до этого уровня было бы падение да это было бы там 30 40 долларов можно было заработать но как бы плотность разъели Такое случается, такое часто происходит. Следующая сделка была открыта по монете Dudex. От плотности я заходил в Long. Вот крупная плотность в стакане Spata. И если смотреть на этот график, тут что-то похоже на небольшой такой уровень. И как бы в пробой этого уровня, я считаю, заходил. Вот та самая крупная плотность. Если вы посмотрите на эти вот объемы вот 400, 110, 200, там, вообще такие вот мелкие объемы. Тут 6500 монет. Плюс, если мы посмотрим, тут у нас все также смотрится нормально. И по этому графику вот у нас есть небольшой уровень. И по сути, если мы его пробиваем, мы его ретестим и летим дальше. Вот как бы уже вот возможно вот к этим вот уровням нужно смотреть по ситуации. Итого, тут сразу после входа цена у нас вроде как идет на повышение. Я здесь зашел просто большим объемом и решил часть позиции скинуть. Почему вообще решил скинуть? Потому что эту плотность, как вы видите, ее просто убрали. Ой, не убрали, ее разъели. И решил выйти вот сразу в небольшой плюс, потому что плотности не было мне прятаться было незачем поэтому я и тут вот и заявки выбрасываю грубо говоря мог сразу закрыться чтобы уже в этой сделке не сидеть потому что если плотности нету, лучше конечно в таких ситуациях не пересиживать не знаю не ожидать чего-то то что вам сегодня жизнь подфартит если вот ситуации вы не видите лучше сразу вот закрыть я лично в этой ситуации уже не видел вот точки для входа потому что плотности у меня не было Почему я захожу в пробой уровня, тоже непонятно Поэтому в этой ситуации я вот закрывался часть так Часть потом уже выставил просто без убыток Такое вот запильное движение И того у меня закрыло по 100 плосцев плюс 1 доллар по этой сделке Следующая сделка была открыта по инструменту Атом Опять же в стакане спота вот и крупный объем подставляют Это 16 тысяч монет И здесь я начинаю набирать позицию лонг. Если мы посмотрим здесь еще по техническому анализу Эта модель называется двойное дно И потенциал в этой ситуации это вот от двойного дна до уровня шеи, вот наш потенциал поэтому как только цена вырывается на повышение, я сразу переношу стоп-лосс без убыток, опирался опять же на эту самую плотность, которую то убирали, то подставляли в общем раскинул сразу сетку по которой буду фиксироваться, потому что тут было до конца непонятно, биток в это время у нас немного вкатывал, я понимал то, что потенциал, да, технически он может быть отработан, но это у нас как говорится, фигуры, это отражение наших эмоций, я уже сколько раз это говорю так вот, здесь цена у нас Вроде как хорошо идет на повышение, часть моих заявок забирается. После, опять же, вот происходит такой вкат, там чуть меня было не закрывает по стоп-лоссу, то есть остатки позиций, но дальше у нас это движение продолжается, большинство позиций опять же у меня закрывается. И остатки, как я помню, у меня уже да, были закрыты по стоп-лоссу. Итого, ребята, в этой сделке было заработано вот за полчаса плюс 36 долларов. Также у меня писали в комментариях, спрашивали, вот что я делаю, если у меня там сделка идет 3 часа. Я просто, ребята, открываю сделку и сам себе пошел гулять вот почему я даже редко провожу стримы вот потому что у меня сделки некоторые могут затягиваться на 3 там 5 часов я же не буду сидеть на стриме и одну сделку просто вот так с вами рассусоливать да если там идет какой-то пробой уровня то да эта сделка быстрая сегодня у нас также будут такие сделки так вот следующая сделка у нас по монету axs если мы с вами обратим внимание на спотовый стакан есть у нас крупная плотность от этой плотности я начинаю набирать позицию в шорт все здесь логично смотрите есть сильный уровень сопротивления в этот уровень мы бились не один раз я отталкиваюсь от плотности если эту плотность будут разъедать я вероятнее всего уже перевернусь в пробой этого уровня так вот, здесь набираю эту самую позицию. Идет у нас какое-то хорошее движение. Для себя я черчу два уровня и ожидал примерно движение вообще по Fibonacci на 0.5. Ну, примерно вот такую вот коррекцию. Там бы я, возможно, фиксировал уже свою прибыль. И здесь я выставляю заявки, опять же, чтобы добрать в эту позицию. Потому что, понимаю, сейчас вот мы подходим максимально к этой плотности. Можно словить хорошее движение вниз. Смотрите, как быстро разъедают эту плотность. Я в это время, короче, веду стрим в ТикТоке. И блин, не, не смог быстро открыть эту позицию, я понимаю, вот идет пробой, а там, если мы посмотрим на часовик, я вам потом это покажу, на часовике там просто максимально охренеть какой хороший уровень. В общем, тут я набираю максимально позицию, в которой только можно зайти, если мы посмотрим, здесь вот просто скопление вот таких вот небольших уровней, поэтому... Я заходил в пробой вот этого вот, грубо говоря, каскада уровней. Сразу после входа цена вот просто, смотрите, повышается активность в стакане. Просто летит цена хорошо на повышение. Я понимаю то, что сейчас мы, если будем каскадом вот эти все уровни, грубо говоря, пробивать, сносить стопы. Вот как это вообще, почему происходит пробой? Вот смотрите, кто-то заходит здесь в шорт, и он выставляет стоп за уровень, а кто-то заходит здесь в лонг. Но обычно, вот как говорится, за уровнем небольшое скопление стопов, и если мы заходим в пробой, то понятно, мы на стопах вот отволетим. Кто-то еще, вот как и я, добавляются... Здесь опять же в лонке, поэтому происходит Такой вот импульс, в общем по этой ситуации Вы сами видите, как хорошо цена начала Улетать на повышение, часть позиций Я начал фиксировать, вот как это все Смотрелось на часовом графике Можно было прямо ожидать движения до 80 долларов, но я здесь брал Именно пробой этого уровня, большую часть Позиции я уже скинул, оставил Самую малость, и давайте посмотрим Как она закрывалась, тут я уже начал Просто переносить стоп-лосс постоянно И в этой ситуации было заработано Короче, ребята, плюс 89 долларов если на той ситуации, вот на этой вот, где мы заходили в шорт, потеряли минус 14, то вот на этой уже было плюс 89. Следующая сделка, сегодня я понимаю много сделок, но это, ребят, полезная информация, вы смотрите, понимаете И потом эти информации, точнее вот эти ситуации вы можете также и у себя отрабатывать Вот, от плотности не отработали, отрабатывайте дальше Следующая сделка была открыта снова же по этой монете, я вижу такая стакане вот эту вот крупную плотность ну, по сравнению, видите, здесь просто маленький объем, а здесь плотность большая Логично было открыть здесь уже сделку в лонг и сразу закинуть стоп за эту плотность Выглядит все вроде довольно-таки неплохо. Плюс, как я думал, это возможно ретест этого уровня. И мы, возможно, пойдем опять на 73 доллара. Но такого у нас не случилось. Как бы сначала цена вроде как пошла вверх. Потенциал в этой сделке я уже посчитал был 1 к но цена начала вкатывать. Эту плотность разобрали и минус 11 долларов в этой сделке. Следующая сделка была открыта по монете АВА, Здесь я вижу в стакане спота опять же крупную плотность. От этой плотности я начинаю набирать позицию в шорт. Очень круто торговать от плотностей, потому что 100 вот у тебя буквально 0,1,02% и можешь выжидать там движение хотя бы 1, 2, 3% то есть тут сделки получается 1 к 5, 1 к 10 возможно даже 1 к 30 вытянуть если получится так вот, здесь я захожу от этой самой плотности. Если посмотреть на технически по картину, тут вообще, ну, как бы, ну, нечего говорить, потому что тут технически картина никак не смотрится, нету каких-то там уровней. Единственное, что в этой ситуации можно посмотреть, так как мы разбирали с вами первую сделку по Dogecoin, есть у нас буквально вот, вот этот вот уровень, который нам важен, вот этот вот минимум, этот минимум нам важен, и вот это вот скопление уровней также вот. И то есть, если мы будем идти пробивать их, то, возможно, мы так дальше полетим на понижение. По этой ситуации. Сразу после входа цена у нас вот хорошо идет на понижение. Тут она поднимается. Я еще добавляюсь в этой позиции от этой плотности. Дальше у нас цена летит вниз. Выставляю сетку, по которой буду фиксироваться. После решил, то, что уже хватит. Я уже большую часть позиции зафиксировал. И решил просто переносить стоп-лосс, чтобы выжать максимально возможное движение. Здесь я переносил за уровни. Вот, то есть были у меня ключевые уровни, на которые я обращал внимание, за которые я ставил стопы. Так вот, здесь цена у нас идет вниз. Переношу сразу стоп-лосс за эту свечку. Потому что для меня было понятно. Если цена у нас перекрывает вот эту вот свечу, то все, цена дальше идет вверх. Если нет, продолжит свое движение вниз. Итого, здесь у нас цена дальше идет вниз. Опять же, переношу пониже стоп-лосс. И здесь меня уже, наконец-то, выбивают по стопу. И того, в этой сделке плюс 22 доллара. Следующая, последняя сделка, ребят, на сегодня снова уже была открыта по этой монете. Опять же, я вижу крупную плотность, ее начали подставлять. Только подождите, это разве начали подставлять? Короче, мне тут непонятно, да? Ну, вроде бы, вроде, я так понимаю, я заходил от этой плотности, опять же, в шорт. Возможно, эту плотность вот так вот просто перенесли. Я уже просто сам ее, честно, не помню. Итого, здесь я захожу в шорт переношу этот стоп-лосс и планирую словить опять же движение вниз. Движение идет вниз, опять же я постепенно вот переношу тот самый стоп-лосс, чтобы выжать максимально возможное движение. Цена идет вниз, пробивает все мои вот такие вот ключевые уровни. Я, конечно, хотел бы зафиксироваться в самом-самом низу, но постепенно вот начал переносить вот этот самый стоп-лосс. Того по стоп-лоссу я был закрыт в плюс 33 доллара. Итого, ребята, вот за этот вот день было заработано 138 долларов. Со 100 долларов мы уже дошли до... 350, вот так вот вроде бы спокойно, с минимальными рисками, торговля от плотностей, все вроде бы неплохо и хорошо мы с вами заработали, поэтому будем идти дальше, до 1000, возможно там дальше, поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки, вот это вот вся ерунда сегодня будем покупать монетку coin эта монета у нас уже с 2015 года на рынке, название эта монета получила в честь древнегреческого бога ума и мудрости, что вообще по этой монете, она находится на 109 месте по с рыночной капитализация 600 91 миллиард долларов сейчас находится в циркуляции все количество монет если конечно там каким-то образом их больше не появится если говорить по проекту, то это обычная децентрализованная платформа для хранения каких-то данных. Это то же самое, что Dropbox, только Dropbox, если есть какой-то центр, то здесь все децентрализировано, то здесь все децентрализ... то здесь все и вроде как выглядит неплохо. Я уже не буду вам задвигать про технологию, про полезность этого проекта, потому что, как по мне, тут главное заработать. Многие, конечно, да, там топят за какую-то идею, я не из тех людей. Мне главное все-таки прийти и заработать. Если мы с вами обратим внимание на график то что мне более интересно В 2018 году мы эту монетку видели почти по 7 центов В этом году она доходила до 6 центов И сейчас вроде как у нас наблюдается положительная динамика Минимумы у нас постепенно повышаются И если на самом деле тот самый булран биткоина продолжится И мы увидим его примерно около 100 тысяч долларов То конечно монетка Сиакоин за ним полетит Если такого не случится То монета возможно может упасть даже на 92% Если мы дойдем до этих значений Которые у нас были в 2018 в 2018 году это 400% К нашим инвестициям, если мы пойдем По фракталу вот это вот, грубо говоря движение, и потом вот У нас есть первый рост, потом вот Такой, то это ребята больше 10x К нашим вложениям, это 1200% Вот тот самый фрактальчик, который Я скопировал и получается вот Такого движения, кажется это конечно Вот на данный момент невозможным Но хотя если смотреть на историю То все примерно возможно, да у нас Здесь было такое вот длительное накопление С этого накопления мы неплохо таки вылетим но, опять же, сейчас мы, возможно, отретестим трендовую линию, потом можем дать вот такой вот хороший импульс сверху. Это ни в коем случае, конечно, не финансовая рекомендация, не мне вам говорить, но я бы, наверное, присмотрел эту монету. Во всяком случае, свой экспериментальный портфель на 25 долларов, я думаю, ее можно добавить, поэтому сегодня я буду ее покупать на бирже Гейт. Хотя, давайте сначала попробуем на Бинансе, потому что вот Binance сегодня как-то лежит, если получится купить на Бинансе, все будет замечательно. Да, получилось, потому что я почему-то думал, что на Бинансе все-таки сегодня нам не дадут купить И думал еще уже купить на бирже Gate Копируем количество монет, переходим на CoinMarketCap, добавляем эту транзакцию Сразу, короче, вставилось не то количество монет, поэтому добавляем эту транзакцию Всего, ребята, я уже заинвестировал 1125 долларов и в минусе пока мы получаемся примерно на 200 долларов. Вот так вот пока у нас идет эксперимент. Поэтому до сих пор у нас вот там вот красная вот такая зона. Как только у нас портфель портфеле выйдет плюс, эта зона изменится, конечно, на зеленую. А так, ребята, уже осень наступила. Блин, конечно, холода наступает. Уже немножко так поднадоело записывать, если честно, видео каждый день. Но, ну, во всяком случае, сейчас я 100 дней записываю, Потом вам даже покажу результаты, что стало с каналом. Потому что почему я вообще начал такой эксперимент? Да, тут, конечно, дело не то, что мне там нужна машина или что, я ушел, как вы знаете, с работы. Я обычный вот молодой пацан, мне 25 лет, ушел я с работы, я оплатил ту работу, я отдал 1000 долларов, потому что если ты отучился в универе, у нас нельзя просто так взял и ушел, как бы там никому ничего не должен. Нет, ты должен то ли выплатить сумму, то ли как бы поработать. Из-того я решил 1000 долларов отдать, съездил на небольшой такой отпуск, впервые увидел море, впервые увидел горы, и знаете, я потом такой подумал Надо что-то такое сделать Так вот, 100 дней, я вот сейчас каждый день Я просто тренирую, знаете, свою выдержку Свою силу воли, ну попробуй ты каждый день записать Попробуй ты каждый день там найти Какой-то интересный проект, каждую монету Это на самом деле сложно, многие, конечно, этого не понимают Попробуй ты каждый день даже поторговать Кукуха вообще поедет Но мне интересно, что из этого получится Вот 100 дней поснимаем, сделаем какие-то такие, знаете, выводы Возможно, даже получится и Мерседес купить Тут, знаете, даже цель как вам сказать, да, можно заинвестировать в монеты, да, можно там заработать и на монетах. Это Я такого не отрицаю, если тот самый булран будет. Но параллельно я же тоже, допустим, зарабатываю не только э, на тех инвестициях. Параллельно вот тоже самый трейдинг, параллельно где-то рекламку можно купить. То есть вы должны понимать, то, что вы тоже должны формировать для себя какие-то источники дохода. Да, круто опираться на один трейдинг, но представьте, то, что там может какая ну, начаться какая-то такая нехорошая неделя. И отдыхать все-таки тоже нужно. Так вот, сейчас хочу позаписывать эти вот видеоролики и после уже съездить какой-нибудь отдых. Я не знаю, опять же на какое-то море, потому что даже будучи на море, там, ну понятно, особо не поддыхаешь, потому что тоже приходилось параллельно работать. Сейчас уже буду продолжать торговать на фьючерсах, записывать для вас новые видео. Если, ребят, видос вам понравился, обязательно напишите об этом в комментариях. Если не понравился, напишите почему, чтобы я сделал так, чтобы оно вам понравилось. Всем удачи, всем профита, всем пока.